Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Сергей Егора. а это битва реставраций. В общем, приходит так, да? Су... Она самая. Угу. В общем, приходит ко мне такой чел, говорит, у меня есть два дела. Надо найти две тачки. Есть место на карте примерное и фотка, где эта тачка примерно стоит. На каждую тачку у нас бюджета по 200 тысяч. Вот, поэтому мы сейчас с тобой выбираем дела. и, -и идем okay. искать. 5. 6. <с beautifully> это ты чё? это Во, отчет, волос, поист... А, у меня она взорванная, если чё, была уже. <Geez> а, да? Да. Я её уже взрывал. Так, блин, чё то я уже куда-то в канаву, короче. Ты тоже в канаву. А вот это местечко. Я нашел то, что на картиночке. Yes. <laughs> на. Осталось теперь найти, куда это все дело ведет. Так. Где же ты? Где? Оу, я это вижу. <laughs> <laughs> Это тренда вообще просто, просто такой волгарик, лоурайдерский <свят> Не, ну в принципе, в принципе потенциал есть, только он весь дымится, да блин, еще и подлагивает. Вот, без всего, без дверей, без стекол, ужас. Просто ужас. Ладно, я, я надеюсь, она по крайней мере на ходу и на ней можно будет доехать <laughs> до ремонта. О, она еще и сама Ну, в принципе, прет. Только на ней, по-моему, да, на ней, короче, все колеса пробитые. <laughs> Но ничего, все отреставрируется. Она там mm -hmm. Оп, все покрышки, короче, поотваливались <laughs> чисто на дисках. Ну ладно, сейчас я буду чирикать в ремонт. Ну вот, мы наконец-то добрались до ремонта. <laughs> так, бюджет у нас 200 тысяч. И восстановление вот этого вот тотала стоит всего 785 бай какая красотка ну что начинаем тюнить давайте начнем с двигателя можно поставить наверное, третьего уровня потому что ускорение уже идет все в максимум и всего 18 тысяч бампер мне, в принципе она когда была раздолбанная понравилась без этой большой короче зубастой решетки поэтому можно взять без нее ну чисто с заднего бампера снять эти клыки за 7400 в принципе нормально. С учетом того, что он так, короче, дном скребется когда просто стоит, ее можно вообще еще ниже уронить, поставить ролину. Ну, затонируемся по максимуму. Ну, у широких глушитель, глушитель почему бы не поставить 850. С учетом того, что у нас лоурайдерская машинка, можно ее, короче, покрасить в такой ярко-пурпурный металлик. 15 тысяч, конечно, кусается, но у нас еще дофигища денег, поэтому почему нет. Доп-цвет у нас меняет все элементы внешней отделки, включая бампера, там, рамки окон и зверные ручки, поэтому поставим лаймовый зеленый. Бесули возьмем такие многоспицевые. 12250, в принципе, кусается, но у нас и так, повторюсь, дофигище денег, поэтому почему бы нет. И также закатаем их в лаймовый цвет. Заказные попрыжки, Влупим сюда ксенону. Можно даже раскошелиться на неончик. Цвет неона сейчас не видно особо. Ночью будет более заметно, но он, короче, тоже лаймовый. Ладно, так и быть, у нас, короче, еще осталось 62 тысячи, ну, почти 63. Ну, какая тачка без турбины? Давайте возьмем турбину. В принципе, короче... Все сделано. Отреставрировано, так сказать. Затюнено. С бюджета еще даже почти 13 тысяч осталось. Вот неончик. Как и говорил, будет лучше видно, когда поеду. Ну, давайте теперь посмотрим, что получилось у Егора. А вот и Егора. Вай, какую конфету намутил-то, е-мое. Так, сейчас, человек. Человек отходи. Бегают тут еще всякие. тетя это? Не, не, не агрись на меня. <с>... Я старался, просто тоже конфету делал. Ну, и ушатал еще дверью, ну -мо. мы. Ну да ладно. Смотри у тебя глушак такой в японском стиле босадзоку. <с>... <смех> ну типа вот и у нас бюджет 200 косарей был а у меня осталось почти 13 косарей <смех> я сюда уже все, все что мог запихал, но единственное что это я сначала думал вдруг мне не хватит поставил двигатель третьего уровня а потом когда у меня осталось дофига бабок думал, ладно фиг с ним еще и турбину всадил <смех> вот <свят> <свят> у меня на это сразу Минус 130 ушло я... а -а -а. Не, а трансмиссию я вообще не ставил Ну и у меня типа <свят> С третьего уровня Движка-то у меня уже ускорение В максимум ушло В смотри, кенгурятник, да, он на самом деле Потом переходит сюда Крышу у нас такой вот А, -а, -а. типа рама По красоте сзади я бамс еще эту решил поставить Она называется там шасси, ну да ладно, а эти брызговики? Да две А, каркас в смысле? Понял, понял. Он тут называется шасси. Я за брызговики 7 косарей заплатил. Нормально. Хотел возьмут себе еще него, она покровна. Вот не получилось. Думаю, ну, ладно, не Мясе не, да. воткнул неончик по кругу. Да я заметил уже. 30 косарей от про просто как отслюнялил как с барского плеча. Ну что, надо тестить кто из нас мощнее? Да я ну посмотрим. Тачки мы отремонтировали, восстановили, затюнили. Гонку. Затюнили. Подожди. и Естественно, надо же проверить, чья штачка мощнее-то Перед тем, как отдавать ее Человеку, хозяину, хотел сказать вот. Даже если мы их раздолбим У нас еще остались бабки, ведь Так что, если чем мы отремонтируемся на эти бабки Ну что, погнали? Оп, я такой на старте приподнялся еще Блин не Короче, я все уже царапнул свою так что да, ремонтироваться мне придется. Блин, вот ты четвертый уровень ведь себе поставил движка. А? Ты же себе четвертый уровень движка поставил. Да. это был... у меня. Все, по, у меня все по плюшкам. Нормально. На старте было заметно. Трактор. Да нормально. Но у тебя видимо максималка чуть поменьше, чем моя. Оп, блин, вот фигово, что не ночью, конечно, ночью не ончик видно было бы. Я по карте видел, как там просадился Ой. Не-не, я притормозил, посмотрел, что там с тобой еще. Да я что, блин, думал, проскочу между двумя тачками. Не пошло. Надо было не притормаживать. Блин! я ты еще. Набсадился. Нет, я отбойник поймал чуть-чуть. Да ты такой срулил между, ну как бы перед тачкой, а что туда поворачивал? Я хотел объехать его, но понял, что не смогу. Я потерял капот, короче. Да пофиг, у тебя там, по-моему, 8 рублей оставалось. Да. Так что нормально, на ремонт хватит. Она без капота прикольненько выглядит. он все равно был черный. Но... Нет, он был не черный, он был синий, никакого расизма. Он был, нет, да, он был не черный, он был темно-синий, но этот темно-синий выглядел как черный. Ну да. Нет! Все, утром, После таких гонок нужно заново тачки реставрировать. Я хотел бы ну, так красиво, но что-то, кому-то не Я тоже хотел бы, что-то как-то такое, да, ты, да еще и ты меня протаранил. А, так там уже и финиш, бля, и лалка. Во-во, а тут еще пропускной пункт. Я вообще не знал, что это за место. Брынь, еще и проехал мимо финиша. Возьми сюда, посмотри по следам. собрал. И где я сейчас стою? Нормально, нормально. Там столбы, вот, между этим и тем столбом. Но, но, но. Нету. Короче, что мы поняли? На разгоне у Егоры тачка лучше, но у меня максималочка побольше. Так что вот так. Так что мое ведерка тоже могло разгонять. Ну у тебя оно под дрифт я так смотрю. <laughs> вот. Да. Ну лайненько. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Э, э! Всем удачи, всем пока. О, нормально. Фига. Я хз. Ты у меня лагаешь или ты так и есть? Смотри, смотри, смотри. Я вижу. Ты так как вообще? Я просто шип прожал. Чего? А ну подожди, стой. Я смогу на тебя залезть, а да, блин, вау, нормально. <shocked>